Хоть я и ругаю iOS 16 за то, что это по сути iOS 15, все таки в новой версии системы есть несколько функций, которые мне полюбились. Всем привет, с вами Артем и вы на волне канала Apple Finder. Их будет немного, всего 5, но зато честно, субъективно это самое лучшее. Во-первых, отображение погоды на экране блокировки и рабочем столе. Выглядит максимально свежо и, что самое главное, полезно. Однако, в одном из прошлых видео я уже говорил о том, что размер шрифта часов можно было бы сделать несколько меньше. Дается впечатление, будто бы в Apple намекают на проблемы со зрением у ее же пользователей. Чё? Во-вторых, тактильный отклик при наборе текста. С одной стороны мелочь, но с другой появляются новые приятные эмоции от непосредственного взаимодействия с устройством. В-третьих, улучшенная группировка уведомлений. Подобная концепция появилась еще в прошлой версии системы. Однако раньше сообщения группировались исключительно по приложениям, из которых они были отправлены. В итоге, как такового порядка не было. Теперь же все выглядит гораздо аккуратнее и опрятнее. В-четвертых, возможность обнаружения дубликатов фотографии в системе. Максимально удобная фишка, которая будет актуальна при нехватке памяти на айфоне. Кстати, о фотографиях. Немногие знают, но в iOS есть два стандарта создаваемых изображений. Hike для оптимизации пространства памяти iPhone и JPEG. Самый распространенный тип файла, занимающий больше места. Чтобы оптимизировать место на айфончике или наоборот за считанные секунды, изменить формат фото, дабы сделать его читаемым для многих программ и мессенджеров, я пользуюсь приложением MobiMover от разработчиков из АС. Об их со я уже не раз упоминал на своем канале, потому что ребята делают реальную угодноту. Ко всему прочему, MobiMover максимально упрощает задачу переноса данных как между телефоном и компьютером, так и между двумя айфонами. Ну или если вы решили перейти с Android на iOS, соответствующая опция позволит вам совершить перенос всех данных быстрее, чем при помощи стандартных методов. Пользуйтесь на здоровье. Ссылка в описании в распознание текста кириллицы через камеру. Для меня, как студента, мега актуальная фича, как при работе с несколькими файлами через компьютер, так и непосредственно с бумажными носителями. При этом распознание происходит не только с фотографией, но и при наведенной камере на текст в режиме реального времени. Бонусная шестая любимая функция, которую функции -то сложно назвать, но тем не менее. Это важная особенность, которая как бы намекает на обновленные дисплеи в новых iPhone 14 с поддержкой частоты в 120 Гц, также функция. Always сон Возвращаясь к нашим баранам, это более плавная анимация при затухании неактивного экрана и пробуждении его из полуспящего, скажем так, режима. Ничего особенного, но мой внутренний перфекционист прям-таки Самое интересное, что работает это даже на моем iPhone 10s XR спустя 4 года после выпуска смартфона. Как-то так. Это были топ-5 самых любимых функций iOS 16 по мнению канала Apple Finder. Пишите в комментариях, какие нововведения в 16-й версии прошивки понравились вам больше всего и делитесь своими впечатлениями о них. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому и другим видео и делиться нашим контентом со своими друзьями родственниками в социальных сетях, в которых вы и они зарегистрированы. До скорого! Пока!